Политологи и экономисты Турции и других стран пророчат Турецкой Республике большое будущее. Говорят о том, что с 2023 года страна начнет активно развиваться, а уровень жизни прогрессивно начнет приближаться к европейскому по уровню зарплат. С чем же это связано? Обсудим сегодня. Ты на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Лес. Погнали. Разберемся. Назад, после распада Османской империи, турков вынудили подписать Лазанское соглашение. Договор обеспечивал всем странам свободный проход через пролив Босфор и Дарданеллы. Также в Турции был наложен столетний мораторий на добычу нефти и полезных ископаемых на территории ее же страны, из-за чего Турции приходилось покупать сырье за рубежом. Но в июне 2023 года действия Лазанского соглашения заканчиваются и у Турции развязываются руки. Теперь Турция сама будет решать, кого пропускать через Босфоры и Дарданеллы. Проливы будут только под контролем Турции. И другим странам придется с ней договариваться для прохода своих судов по этим проливам, что позволит Турции устанавливать свои условия и придумывать какую-нибудь цену, из чего появляется еще один источник дохода турецкой казны. Также теперь Турция сможет добывать собственные полезные ископаемые из своих недр, и не закупать их за рубежом, и наладить свой собственный сбыт нефти, газа и другого сырья, что может привести к огромному скачку в экономике страны. И, кстати, вот они уже и заявили о том, что они нашли место на и нефти, и газа. Да, неожиданно, к концу mm -hmm. этого вот. Договора. Кстати, с проходом под Дарданеллам, вот, допустим, в России, они уже начали диктовать свои условия, требуя дополнительную страховку. Ну да, да. Не только России, кстати. Они уже начали готовиться к этому. Да, да. Так ну, протестировать же надо, чтобы в июле уже по полной. Ну да. Что же все это может значить? Расскажи мне. А я сейчас вам расскажу. Это значит, что Турция однозначно постепенно станет более влиятельным государством. Страна станет богаче, а уровень жизни населения станет постепенно повышаться. В стране частично снизятся цены на коммунальные услуги, особенно на покупаемый газ. Вот это вот вообще класс. Также продолжит расти и развиваться рынок недвижимости. И те, кто успел ложиться в недвижимость в этом году, останутся в хорошем плюсе. А если он успел ложиться в прошлом году, то, еще, то он раза в три, а то и шесть выиграет. Ну и принимать страна будет не всех. Сложнее будет получить гражданство. И меры по усложнению получения гражданства уже ужесточили в 2022 году, подняв стоимость инвестиций за золотой паспорт с 250 тысяч долларов до 400 тысяч долларов, а также установив минимальный порог стоимости недвижимости для иностранцев с целью получения ВНЖ в 75 тысяч долларов, когда до этого не было вообще никакой суммы конкретной. какую уходишь, такую покупай недвижимость. ВНЖ у тебя в кармане. А с 2023 года ужесточили условия получения золотого паспорта Турции. Сейчас же ужесточают правила получения ВНЖ на основании туризма по аренде квартиры. И по всей видимости Турция постепенно превращается из страны с легким оформлением ВНЖ, дешевым жильем и недорогой жизнью в страну, куда попасть будет не так-то просто. Свои комментарии пиши в комментарии, также там можешь написать вопросы, если у тебя какой-нибудь анонимный вопрос, всегда можешь их написать на нашу почту. А также там у нас есть сайт под видео, куда можно обратиться с вопросом о поисках жилья. Всех обняли, подняли и немножечко хрустнули. Всем пока! До свидания!